И много совсем уж немного осталось нам полночи ждать, И все мы пристанем пред Богом За год, чтобы экзамены сдать Еще раз серьезно мы взвесим Прошедшие жизни года, Как новый грядущий год встретим, как Встречаем Христа Еще раз серьезно мы взвесим Прошедшие жизни года Как новый грядущий год встретим Как будто встречаем Христа Друзья дорогие прославим Спасителя Господа сил молитве пред Богом пристанем И славу Ему воздадим. Достоин он чести и славы И в старом, и в новом годах Будь Господь Божий правый И здесь, и во многих местах Достоин Он чести и славы и в старом, и в новом годах Уславен Господь Божий правый И здесь, и во многих местах. Прекрасен пример христианский Новый год на коленях встречать Не в чате угар нам веселья Как люди привыкли встречать Оставим обиды и ссоры И зависть, и, гнев, и вражду Пусть радость, любовь без укора С людьми будут в новом году Оставим обиды и ссоры И зависть, и гнев, и вражду Пусть радость, любовь без укора